Всем привет дорогие друзья! Хочу вам посоветовать интересный обменник CoinSwitch в принципе очень быстрый всегда можно выбрать любой курс который вам интересно, либо фиксированный поставить то есть интересная система на самом деле сам частенько использую его много сейчас начал использовать разных мобильных приложений и также интересных сервисов то есть здесь можно торговать более чем 300 криптовалютами, в принципе, обмен можно будет выбирать там по курсу, опять же говорю, либо фиксированный, это как бездепозитный вариант обмена получается, то есть и маленькая вероятность того, что могут как-то взломать либо украсть средства. В принципе, языку хватает. Данный проект, назовем это проектом много других сервисов поддерживает также неплохие партнеры у них есть и в принципе это у нас как бы работает здесь можно всегда задать вопросы есть онлайн-техподдержка там если вдруг что-то как-то не получается ладно также здесь есть еще реферальная система там вот сами за, типа зарегистрировались пришел ваш друг там начал делать переводы и вы просто будете получать там маленький процент а, с комиссии от его перевода то есть не с его денег а, а от комиссии его перевода денег вроде бы мелочь но как бы тоже будет приятно будут свои бонусы сразу же а, описывается как это все работает то есть там минимальный перевод что вы за это взамен получаете то есть стандартный такой мини реферальчик получается и самое интересное, вот как она работает. Допустим, вы хотите поменять там абсолютно любую криптовалюту. Я, допустим, поставил там 0.15 биткоина. Поменять на эфир. И что у нас получается? И здесь получается 6.5 эфира. И сразу по биржам видим курсы, какие идут. То есть мы можем выбрать для себя самый выгодный. Как вы видите, да, то есть там там, Binance, HitBTC и там подобное. Просто-напросто там, допустим, вписывайте кошелек свой. Нажимаете обменять. Бам, все, вам вылетает кошелек, на который вы просто отправляете 0.15 биткоина. Вы сюда отправили. И, соответственно, на ваш кошелек уже прилетает эфир. Работает все очень быстро, молниеносно. Всегда можно отследить ордера. Как видите, да, я, получается, пару ордеров создал. И, кстати, можно было сделать это, сделать это еще по фиксированному курсу. Просто-напросто нажать. На 30% быстрее она все обрабатывается. Курс, в принципе, неплохой, поэтому должно все работать быстро и отлично. Удобная схема. Быстро поменять, перевести деньги. В общем, ребята... Ссылочки будут в описании, там кому не сложно по рефералке, зарегистрируйтесь. На этом у меня как бы все, пишите свои вопросы, комментарии, держите видео лайком, подпиской на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.